принятия э, каких-то законов и голосования. То есть, если фракция решает, что голосуют, э, так сказать, коллективно, то никто не вправе соскочить. И вот, видите, тут Луговой э, пошел как-то буром. Не, ну он может, конечно, Жириновский же понимает, что Луговой не сам по себе мальчик, что его воткнули к нему в список только потому, что он отравил Литвиненко. И должен быть в любом случае депутатом, чтобы на него распространялась неприкосновенность. Я напоминаю Лугаом, что каким бы депутатом он ни, ни был, когда власть рухнет, на него никакая неприкосновенность не будет распространяться. Я думаю, что мы сами будем его допрашивать по поводу Литвиненко. То есть мы не отдадим его англичанам. Мы, ну, потому что мы понимаем, что такое англичане, что такое мы. Его вот допрашивать будут вот нынешние ФСБшники, которые мы скажем, ребят, вот вам луговой, и вот вам 15 минут. Если через 15 минут он не, не споет песню длинную в целую жизнь, то ваша жизнь закончилась. Понимаете? Все. Вот так мы будем рассуждать. Зачем? Как, как по-другому? Вот эти же вот как КФБшники, которые вот туда отправляли травить, Литвиненко, они его и будут допрашивать. И он во всех подробностях будет петь. Причем мы будем это все транслировать. Мы не будем это прятать. Мы будем, да, там, ну, как-то закроем интернет, чтобы дети не смотрели. И все, и пусть, пусть они это все покажут. Мы, мы должны все это показать. Пусть это страшно, пусть это чудовищно. Мы должны показать звериный лик этих людей, что они будут делать с друг с другом. Вы ужаснетесь. Путин обратился к российским судьям. Цинизм, конечно, кремлевского карлика беспрецедентный. Просто какой-то беспрецедентный, выражаясь судейским языком. Знаете, что он сказал? Пожелал успехов и заявил, что в России уже много сделано для независимости и беспристрастности судов. Блин. Во-первых, независимость и беспристрастность судов гарантируется Конституцией 1993 года, поэтому в чем несет, я вообще не понимаю. Но мы же прекрасно понимаем, что нет никакой независимости и беспристрастности судов. Что это просто инструмент путинской шобла, которая а, использует этот инструмент для насилия над всей страной. И поэтому эти судьи тоже будут петь и рассказывать, как вот их там заставляли. Да? Путин огласит послание Федеральному собранию не в Кремле. В общем, хотел, чтобы он огласил его в трибунале, конечно. Да. Это было очень здорово. Посмотрим, где он огласит это послание Федеральному собранию. Представляете, вот тоже еще одно из нарушений Конституции. То есть он должен ежегодное послание. Вот это послание 18-го года, сейчас 19-го, будет оглашать послание 18-го года. А послание 17-го года оглашал в 18-м. Песков рассказал о чистоте контактов Путина с Сурковым. Вот. И, ну, это в связи с вышедшей статьей Суркова. Он заявил, что Путину доложили, что статья заметная, резонансная, глубокая статья и так далее. И вот вы знаете, я вам честно скажу, у меня было время, ну правда не очень много, чуть-чуть, и я хотел прочитать эту статью. Но это выглядело приблизительно так, как я ходил на опознание. Когда работал в Ментовской, я был участковым. И Вань Гольман он сейчас в Германии проживает. Он был участковым на увеке. А я на крекинге, это смежные участки. Ну, его постоянно отправляли на какие-то учебы, там не было никого. И я сроду обслуживал этот крекинг. Да? А в, в, на крекинге есть такое место, называется Ковш. И вот ковш со всей Волги, как вот в, той, в том путинском стишке, да, таскает мертвецов туда, утопленников. И поэтому, когда приезжаешь на машине за одним утопленником, тут еще иногда приплывают двое. Да, и приходится всегда их опознавать, потому что они где-то в розыске находятся. Какой-то опер приезжает там, и так далее. И вот надо опознать, там, мерзкое занятие. Я всегда перед входом в Бюро судебно-медицинских экспертиз, я -то курящий тогда был, стоял, подолгу курил. Ну, потому что я понимал, я очень брезгливый человек, что сейчас придется зайти, вот этот запах смерти жуткий. Вот эти вот трупы, которые, на которых там при опознании... В протоколе пишет там я опознаю своего мужа виталий да по э, синим плавкам и там какой-то нитки да там э, которые там чет красные нитки которые там что то пришивала да то есть муж Виталий, э, в общем -то, вот, вот только весь в плавках да то есть все остальное, остальное там опознать невозможно и вот у меня такая же брезгливость относительно э, Статьи вот этого Суркова. Я прям вот пыжился, так думаю, сейчас вот. Ну, я только, только еще не курю. Думаю, вот сейчас-сейчас и, и начну читать. Сейчас-сейчас и начну. не мог я себя заставить вот такая брезгливость. Мне представляете, как, как... А потом я, знаете, подумал, что Сурков же, наверное, эту статью написал для одного человека, для Путина. Он же не для меня это писал. Чужие. Это не статья вовсе, а письмо послание такое Путину, да, от такого помирающего Суркова. А мне как-то противно читать чужие письма. Не знаю даже, вот смогу я когда эту статью. Я сказал, что прочитаю и, и будем обсуждать. А время идет, как-то я и не хочу читать, если честно.